Так, тут, тут, -ту пара-парам. Привет, Андрей. Ё, я приехала в этот город Бомжей. А ты чего так Опять выросла? Опять вернулась. Да, а... что ли? По-моему, так и была. Да нет. Мне кажется, ты выросла. Нет. Мне тут город Бомжей. Привет, мороженочка, <говорит> Андрей. Это... И... Это... Так, вон там, походу, вот этот вот в берете, как мне писала мама. Это что за девушка? Ну... Ой, Маск это Зои. Неужели такая баба? Ай, ты что? Привет. Привет, Зои. Посмотри назад. Зои. Неужели ты моя потерянная сестра? Мою потерянную сестру зовут Зои. Ты Зои. И что? Какая трагедия. Привет, Рячи. Привет, Азюлька. Мне вообще желательно где-нибудь домик купить какой-нибудь вас... серьезно? Там маты Юлька. У вас тут это брат вообще-то живет. Да, вообще я могу. Я с братом не буду. Я себе пойду сниму отель. А вот тут есть, там как раз таки в новом да, районе, Но -рай. районе готов... В новом районе есть уже готовы. уже готовы некоторые квартирки. Сниму там комнату. Тебе себе. не продадут. А кто продает? Тебе вот это, не продадут. А, я я имею право. Это я продаю. Я продаю. А скидочки не будет. Я Нет, скидки не будет. Так во-первых, да, идите живите к своему думаю. брату. Да, Нет, я сюда всего лишь на пару дней приеду. Да мне без разницы, Хлоя, топай, потихоньку грусти. Ну, решать, ты еще будешь решать, что он прят... делать? Да, я буду тебя решать. У него дверь. Мне так нравится. Да. Тут Короче, никак не посмотри это куртка моя собственная мерч. Понимаешь? Ну Б3, да? 4 вам, козюльки, Всем привет! С вами я. И Олег. Привет. Козюлька! Хватит. Боже, Отходи. Хватит. Что, малявка на меня тут? Ну, а малявка? Ты, что Так, что там ты... Да. Зал, уже, 10 ну, минут. И 5 минут на, там, на пение. Знаешь, кто я такая? Кто вообще? Так, давай. Бри... Мой батья а, депутат. не Так, а давай. Mm -hmm, ты вообще не открылся, большая Ты твоя сказал, ты твоя твоя Я твоя твоя твоя твоя твоя твоя твоя твоя Да, твоя твоя твоя твоя твоя твоя твоя твоя где, где твоя сестра? Ты даже с сестрой его следить следишь. Да, пошла назад домой, козюля. Ты козюля, не додела. Вот, покушай. Ладно, поеду. Вот, он солит. Вот, ты тоже. Это издалека, надо, ну похуй же, отстань, не буду идти к тебе ничего. Фу-фу-фу, она траву. Посмотри, моя фирма даже выпечкой занимается. Ой, Да, хватит забирать все у меня. Они, они не серьезно. Желтым цвет уже не Да, так ты во всем желтом. Да, ты У козюшка. тебя волосы Я желтые. Я как Ты говоришь, ты желтый уже не в тренде. Ты все сделала желтым, ну, говоришь. Ну посмотри, на свинью похоже. Да ты козюрка. Ты себя, видела. Ты себя на... видела? Так, все, валите к брату, мне без разницы. Все, кыш ты пекарой, кыш. Уходи козюрка. Кыш. кыш, кыш. Козюлька. Козюлька. тебя приокрасить. Пошли, тебя. Пошли Уходи, отсюда всё. нужно изменить берет. Как мы иди, Вот эту кофточку бомжей, кроссовочки, вообще Просто на бомж, Пусть, они по... пойдем, домой. Пусть они сами пойдем. Иди домой. Пусть они сами разбираются. А у тебя а будешь будет. Будет. А? Копеечки не будет. Копеечка? Ну конечно, будет. А зачем тебе? Да. Боже, почему ты не позвонишь маме? Она же все порешает. Тебе а. тут сразу пятиярдный дом построит. Просто я с тебя в офиге. Да. Ты просто ты Антон. такой трэш. Ты что там делаешь? ну как быстро вылази. Вылази, сказал. Так, где моя сестра Зойня? Здравствуйте, моя сестра Кадрианчику. Нет, Кадрианчику. Чё тут распрыгались? Обезьяны. Помойки пришли. Где этот Кадрианчик? Я, кажется, видела козюльку. Мне показалось. Козюлька, а нет. Козюлька. Зоя, ты чё такая бесполезная просто? Где ты вещь находишь? Да ты а... вообще кто? Принеси привет. мне еще таких привет. жёлтых макарон. Только смотри, чтобы у тебя бабочки всякие не вселялись. Бесполезность. Атрян, Атрян. Дай пиво. Мне дядя, М -м -м, денег стоит. А деньги погуби. Дай. Купи привет. в другом магазине. Почему жаль... как да не... а ты как мужик такая? Атрян, ты сходи гости. Атрян. Ты... Привет. Привет! Чё тебя? Ёлки-палки! Уйди из этой квартиры! Нет. Ты не твой. Я... А где ваш брат живет? Можешь спросить? Он в подъезде. <laughs> а может у вокзала? Нет. У Курского нет. вокзала. Я не знаю, что ты боешься бесполезной песни. Это же уже не в тренде сейчас. В тренде. Себя видела? Нет. Ты уже не в тренде. Стар. Старь Ты уже тренди. не стал. Да. Сейчас, старь, поп Сейчас поп стар в тренде. Ты да, слышишь мой шип. голос и там улетаешь. Нам да, а, не сияй, на и пражник, бра. и, и, и, и леди Баг мой. А, не мечтай, леди. когда, когда леди. видишь Пупа. мой слад. Когда видишь мои леди. деньги. Леди. Ой, ой. Ой, боже, там подокумай. Бежи, yeah, беги, Слоя! Почему ты Жужа? Жужа, не трожь меня, Жужа! Забери его! Жужа, не надо! Да, не надо, Жужа! Ха-ха-ха, enfin> это мой самый сильный злодей! -а -а, Бражник, я -а -а -а, от смех слышу даже тут на улице. Жужа, Жужа! Бить меня не в тренде! Жужа! Бить меня Жужа сбивает! Жужа! Вот это панч! Сейчас ты сама станешь же... в Держи Где же моя У меня у меня Ха -ха -ха. у меня скил, у меня деньги, а? у меня скил. А, у меня деньги, у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня Ага, Ах, как это вас, ja, И как посмел вообще меня продирывать? Да я сама в честь сила почему? Вообще что такое? Видишь, мистер Бага. Твой адвокат. Так. Адвокат, мистер Баг. Мы <связывая> Я, Я уже в монакуле. А? Я Чики. Монаку. Чики. Монаку. Поехали. Так. поехали в Я чувствую ауру этого самого. Бога -джука. Чувствую ауру. А тут пахнет на почте? Ага, Жужа. Забери, забери, забери, забери. Братик, я даже соскучился по твоему смеху. Ага, ха Конечно, мне помоги. Тебе? А погубим. Слушай, ты даже в аккуматизации выглядишь, как бомжиха. Жиха. Тумбочки, Так, это дом продан. Да, не трожь меня. Где это... Беспонятно, Где это... Ладно, Хлоя точно подойдет этот талисман. Так спрячусь mm -hmm. yeah, нет никого. Спрячься комнаты Дрианчика. Здесь никто не придет. Да, Боррис. Боррис. Так, сходим. Ищи. Героид. Героид. Героид. Героид. Героид. ха, -ха, -ха. Привет, Хлоя. Привет. это талисман. Ой, какая, что это за Это талисман мыши. Ой, мыши, боже, свиньи. Которые даруют силу подарков. Подарки можно использовать во благо. Ты добрый, самый добрый человек. Чтобы трансформироваться, ты должна сказать. Как тебя зовут? Я Стой! Так, как зовут? К вами я забыл, как зовут к вами. Дейзи, Дэйзи, ее зовут Дэйзи. Ты вот. уже сказал, Ты говоришь Дейзи, там повеселимся, не знаю, что она там говорит. Ты говоришь о том, чтобы использовать свою силу, ты говоришь. Подарок или что там, не знаю, как у тебя там сила. Прочитай. Дарт, дар, я и так знаю. дар. Пату, ты даришь, и ты, сфере. твоя сила показывает. Кому ты, да, ты показываешь? Да, я вися. Твоя сила покажет им, кто их <сínt> самое <сínt> главное желание. Понимаешь? И чтобы Мы трансформировать принялся. твоего к маме зовут Дейзи. Но чтобы трансформироваться тебе надо сказать дейзи ликуй дейзи ликуется на ну, тебе надевается кастер-платюшки и ты будешь принцессой рапунцер поэтому я тебе даже сковородку подарю так держи китайцы к вам ой что я еще забыл сказать помоги своей сестре нам ну-на, уже... Кому можно? Так, как не а, нет, да. Дейзи, ты такой тупоголовое создание. я ничего не знаю, там как там ликует. Значит, что ж ты такой? Сегодня какой-то... Роч даем. А, я чувствую О, Бражника. Да, да. Я чувствую... Себя. А, да, да, да. А, давай зайдем, Как тебя зовут? Пчела, используй на веном на этой кучепадке желтой. Сама ты кучепадка, да, да это да. Ты кучепатка, ты бесполезная, ты отсыпаешь. Сама Просто какие бездари. Без меня ничего не могут. Просто трое. Используй веном на этой кучепадке. Кучеп... Я раз. уже миллион раз использовала, я не знаю, что она не стоит. М -м, почему, почему же ты не стоишь? Тебе что? Стойку представить? Ты чепура? Ты чепура убей их? Сейчас Свинья не знаю. Свинья, используй дар и подари этой. Держи кушай с булочкой, моя золотая. Она должна скоро, <смех> скажи ей что-нибудь там, добрые слова, чтобы вот ей вот этот подарок принес счастье. Эй, эй ты, пчелочка, ты очень красивая, да. У тебя красивые усики. Нет, некрасивые. Образник, курица. Ты, Ах, ты, ты, ты давай нам отдашь свои ботиночки, да. и все хорошо будет ты сильная, ты сильная, но самой не здоровой я душе жабрами душе жабрами душе мать так, давай ты дашь нам свои ботиночки мы тебе уже подарили ты тупая, вообще самая тупая в мире убей их всех просто давай, зайчик, давай а ты зайчик, ты самая ужасная Вообще просто бесполезность, просто бесдруг. Mm -hmm. Что, за, что у тебя за талисман в коробке? Ты, ты просто вообще бесполезность там. Но, если ты да. получишь хотя бы один, то есть Погоди. Да. У моего талисмана есть скрытая сила. Какая? Я могу заставлять людей делать то, что я хочу, из добрых желаний. Зойка, э, Зойка, хлойка, плойка, как так, тебя там, не знаю, ляж, поспи, пока вот тебе действует мой ты должна лечь, поспать. Прилигни поспать. Значит, ты секретный силу так. Mm -hmm. Скажи, секретные чтобы она положила свои вещи. Mm -hmm. Скажи да. то, что когда надо, это что-то. Погоди, вещи... дар, быстрее давай. Ой, какая ты тупая. Она под ядом давай быстрее. Давай. Просто почему я она так... начала двигаться, она же под ядом. Щелка, походу неё... ей нужно мозги пробить. Так. Я вроде себя, думал, то, что твой веном шелк. работает на всю, пока ты не детрансформируешься. Боже, какие шелк. вы бесполезные. Вы даже не знаете, как работают силы талисмана. Даже... даже я знаю то, что силы работают, когда только она захочет, чтобы веном отжалка. Вообще-то я не хочу, чтобы Веном отжался. Почему? Вот Dead. именно. И ты ты я сейчас представлюсь. Обездвижь а бражника, труда. он задрал уже. Я боюсь. Я бью. А, <дабы>! а а а? <с alignment> <undergrad> ну ты где а пик? Давай, Дейзи, кушай быстрее. Дезик великуй. Опять опять опять опять опять может, отмеч... да! Или что это у тебя? Дубинка. Да. Ага. Да. Да, да. ты да. Кучпатка, теперь ты да. подчиняешься мне. Ты да. берешь, ложишь свой меч, свои ботиночки в этот сундук. Давай, я тебя жду. Перед сном надо класть свои вещи. Да, надо выставить. Выложить. Давай, ложи сюда меч, стуфельки свои. Опа, туфельки. Всё. Что вы без меня делали? Я в шоке с вас. Можно мне mm -hmm. Пора. Где Кума? Без понятия. Но... А... Пора. Давай, больше она не будет творить зло. Давай, Пора изна демона. Ну все, ну неужели... Эм, значит, супер шанс используется, значит... И бездари все, просто я в шопе, в топике, все, я у, Зое, я все хорошо, манаку, проводи ее где там, я думаю, до где она викования? На улице. Я, мой рельс, мой рельс дар, Зойка, Зойка, мандарейка. Это тебе подарочек. Теперь у тебя будут сниться сладкие сны. Если ты хочешь немного сладенького, <laughs> беда. Так слышишь, сладенькая. За мной иди. Что? Все, я уезжаю в Монако, ничего не знаю. Какой-то в Монако идешь, такой в Монако. Рейс а что тебе... Да уж бесполезный Пойдем, Все без бездари. Вся видела в лицо. Страшно. Ты на себя посмотри, Ты на страшная и... на вид. Ну да, с, с тобой Гавриэль скажет, что красивый. Что не вид. Так, давай, талисман. Ага. А, нет, Подожди. Сюда. Иди заходи. Не за мной. Ты самая тупоголовая Нет, за мной, я. за мной тупоголовое создание. Сюда прыгаем. А сюда. может быть, я не хочу тебе давать свою, свою Ой. Так, что за палки здесь? Может... слушай, а может быть, я не буду забирать? Короче, все. Все, давай. Перестань, перестань радоваться. Жри много, Дейзи, смотри. Если тебя будут держать в рабстве, все, Сюда пейзи, давай, в рабстве. Дейзи, я тебя отрекаюсь. На, биб. Биба. Все, до свидания. Целую в плечи, до новых встреч. Адьоса, мигаса. До новых встреч. Целую плечи. Ага. Пойду продавать свой мерч. Ага. Мерч Хлоя 4. Чудесный Мистер Бак. Так, надо мне тоже Мистер Баку мир создать. Будет называться Мистер Бак четыре. Э, лава, лава, меня, лава. Небесах, жучок... лава, лава, чипсы. А, э, э, Мистер Бак 4. Все, Но... я уезжаю в Монако. Сегодня мой рез не перенесся надо Хлою проводить она там что-то собралась куда-то ну и как бы пусть валит Мелкая, Мелкая валит о мелкое у... она говорит что она вырасла у нее глю на у нее все у нее это она много это съела растечки да а вы с этим много пива перепили Ты еще пиво да. перепила пи да, да мне вот это дядя давал ребята ты что ты где либо пиво, либо пиво. Где-то. Смотри, как да, я от выпила. Ты прикинь? Она пила пиво. И еда вот этот дядя. Или этот дядя Бог. Ещё? Danish. Он, смотри, что смотри, он с ней делает. У него какая-то палочка. Какая палочка? А Иванит. Мы откуда-то... Ну, а, еще... Домогаешься, да, ты. до детей маленьких. И так, пойдем... Ты, знаешь, ты пойдем заявление напишем. Все, Манон. Манон, пойдем заявление. Я Мы пойдем не потерпим мальчик, таких... Не дадим, таких... Дадим, таких... Ой, я на тебя Мы да подадим. Я до детей-домогающие. Хотя... Ну, я я растишки! Я попью трастишки. Маленький пьян. Адатикиот? Так... Побудьте здесь, я там схожу Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки И подписывайтесь на мой канал Заходите в мой телеграм-канал Заходите на донат Салёртс Спасибо тем, кто заходит на мистер -вумы. И спасибо То, что вы вообще донатите И Надеюсь, а, вы будете смотреть помимо ЛБ другие видео, поэтому всем хорошего дня, всех с 1 декабря, всем удачи и всем пока.